на этот марафон потому что его сделал я напишите знаю это будет означать что вы знаете меня и именно поэтому вот здесь если вы ну, знаете меня в меньшей степени и вам вас привлекла название тема содержания марафона напишите не знаю и этого будет достаточно угу. знаю не знаю знаю не знаю пожалуйста четко четко отвечайте на вопрос как как формулируется Угу. Знаю, не знаю, знаю, не знаю. Знаю, не знаю, знаю, не знаю. Вот те, кто меня знает, возможно, не знают меня с кое-какой стороны. Кое с какой стороны моей жизни. Ой, слушайте, подавляющее большинство знает. Приятно, здорово, супер. Я представлюсь тем, кто не знает, и отчасти, может быть, это будет интересно тем, кто, кто знает меня. Да, в этом году я получил в мировом профессиональном рейтинге 27 место в номинации The Best Leadership Speakers, потому что я занимаюсь с темой лидерства. А тема лидерства – это тема в том числе и, может быть, даже в основе своей, тема изучения. Инструментов, с помощью которых человек может подниматься выше в жизни, получая больший отклик на свои усилия, то есть становиться более успешным. И вот на этом пути, на пути развития лидерства я провожу тренинги, семинары, написал несколько книг, часть из них переведены на английский язык и на некоторые другие языки в общей сложности, на 7 языков. В течение 20 лет помогаю успешным людям становиться успешнее через коучинг, менторинг. Через, ну, среди них есть люди в списке Forbes и обратил внимание, вчера об этом говорил Скольз, что некоторые из них, к сожалению, не могут похвастаться тем, что им жить комфортно, что жизнь их удовлетворяет. В то же самое время я вижу людей, которые не стремятся совершать никаких сверхъестественных усилий, ни к чему не тянутся, ни, не напрягаются особо, но они счастливы вполне в том, что их и в том, в том, в чем они живут, а живут они ниже среднего. И их это устраивает. Я всегда задумался над тем, а как можно это объединить? Как можно объединить, ну как Как можно объединить, как можно соединить эти вещи? Успешные, несчастливые, счастливые и неуспешные. Можно ли как-то сделать так, чтобы человек был одинаково несчастным неудачником? Например. Нет, конечно, я думал о том, как объединить успех и счастье. Что мешает успешным людям быть счастливыми, что у, мешает э, быть успешными тем людям, которых удовлетворяет их положение. А в течение в, сегодня, кстати, у нас было офлайновое заседание ассоциации спикеров СНГ, я ее возглавляю как президент. Она объединяет профессиональных спикеров, э, которых уже больше 150 человек в разных в разных странах. А на этом пути так. Э, на этом пути я познакомился с кучей интересных людей, которые тоже делятся технологиями. Мы общаемся и то, что я рассказываю вам, довольно часто прошло проверку на экспертность у тех людей, с которыми я взаимодействую. Я отец четырех детей, муж, но так было не всегда. Были периоды в моей жизни, когда жизнь моя... Ну, была несколько, несколько перекошена, когда некоторые, в некоторых областях я мог похвастаться успехами, а в некоторых областях совсем нет. Это влияло на мою степень удовлетворенности. И это тоже стимулировало мои размышления о том, а как соединить, как соединить жизнь гармоничную с, с успехом. Возможно ли это в принципе. В течение 20, 7, 6, 24, 27 лет я занимаюсь... Бизнесом как практик, как инвестор, как управленец. Я создавал собственные компании, больше 20 в течение моей жизни создавалась И эта практика бизнеса, она приводила и к взлетам, и, увы, к падениям. Причем к падениям не до нуля, а там ниже нуля. Я уходил в глубокое пике, такое тоже бывало в моей жизни. Возвращался, нырял, возвращался снова. Интересно, и должен сказать, что вот эти вот ныряния, они научили меня тому... Что нужно исследовать закономерности, закономерности существования бизнеса, рынка и кое-чем я сегодня с вами поделюсь. Я, знаете что, я, я, за, я занимался бизнесом как практик, я исследовал бизнес, и я обучал людей бизнеса преимущественно. И я выяснил одну простую вещь, что оказывается в бизнесе есть законы, которые можно перенести на любые другие живые системы. Бизнес это живая система. Эти законы можно перенести на другие живые системы, и эти законы работают также успешно. Сегодня одним из них поделюсь, и сегодня прям выдам вам саму основу, саму, сам, саму матрицу, сам принцип, на котором строится вся эта система, которой я стремлюсь с вами поделиться изо всех сил. Запись будет доступна до полуночи 1 ноября вот меня спрашивают а если вдруг там что-то из этого не смогу угу. да, спасибо что припоминаете где мы с вами встречались в жизни привет омск да итак погнали если значит если у вас что-то барахлит звук или там не синхронизирован звук с изображением то это уже точно не на нашей стороне. Все у нас оттестировано, здесь все летит, все хорошо. Если что-то не так, просто перезайдите в вебинарную комнату и снова все наладится. Если вы... Да. Вот, вот у кого-то звук. Угу. Просто перезайдите в вебинарную комнату и посмотрите, что из этого получится. Итак, перехожу, собственно, к сути. Готовы? Если готовы, напишите готовы. Если не готовы, напишите не готовы. Я немножко подожду. Готовы, не готовы? А готовы ли вы к тому, что вас ждет? Как только я увижу 2000, 2000, готов и готова, тут же перехожу к сути. Готовы? Трансляция сегодня час с небольшим. Я с учетом того, что, ну, как бы с учетом ускорения, чтобы дать то, что не успел вчера, где-то, ну, там, на час 10-15 час прицеливаюсь. Угу, готовы? Ну, все, погнали. Погнали, рисуем букву Ж. Не забыли еще, как она рисуется? Вот таким образом. Вот таким образом. И вот таким. Буква Ж. Но э, таким образом, чтобы все вот эти э, оси были одинаковой длины. Почему? Потому что на самом деле вы нарисовали только что матрицу, систему э, осей. Каждая из этих осей, как линейка, на ней 10 делений. Не правда ли напоминает дартс? Да? 10 делений. В центре 0. Ох, непростая задача. Окружность нарисовать. Правильную, максимально правильную окружность. Вот В дартс сыграем своеобразный. В бизнесе используется система баланса скоркардов. Эта система возникла как ответ на э, запрос бизнеса в отношении следующего, следующего аспекта. Вот Я вчера начал рассказывать, не помню успел ли, э, когда я был в Узбекистане, мы разговаривали э, с, э, ну, с менеджерами и э, я спросил, что происходит в стране, расскажите мне глазами глазами жителей страны, глазами граждан страны. Что происходит? Они говорят, ну три года назад, как вы знаете, сменилась власть. И новая власть взяла курс на прогресс, развитие экономики. И сделала очень такие мощные заявления обществу о изменении курса. И были даны прогнозы, обещания. Но, к сожалению, динамика изменения оказалась не такой быстрой. И я сказал, благословите этот темп. Не жалуйтесь, что изменения не происходят слишком быстро. Слишком быстрые изменения грозят тем, что система живая становится диспропорциональной, что в свою очередь вызывает сбой. Ну, судите сами. Не знаю, молодой организм, который вытягивается, в, там, не знаю, стремительно вытягивается, но не успевает мышечная, мышечная масса за костной тканью, например. Да? Получается хрупкое, хрупкое и не очень красивое тело. Быстрый рост в бизнесе. Чем грозит? Открывается много точек, много точек, много точек. Скорее, скорее. Берем еще больше кредитов, еще больше денег привлекаем инвесторов. Открываем больше, больше, больше, больше магазинов. Потом разберемся, что снижается. Снижается качество, снижается квалификация персонала. Черти кто приходит на работу. Менеджмент не успевает контролировать происходящего. Возникает воровство. Уходит из-под контроля бизнес. Какие-то какие части бизнеса отделяются в самостоятельные единицы. И невозможно ничего с под этим поделать. И в конечном итоге и бизнес разваливается такое бывает или бывает когда отношения между людьми вспыхивают любовь морковь все так резко резко резко давай жениться бегом не откладывая три дня а потом хоп и к сожалению крах и даже никто не понимает что собственно произошло в бизнесе для его успеха очень важен баланс жизнеспособность бизнеса определяется не тем какие у вас продажи или с какой скоростью вы открываете магазин или какая технология у вас супер крутая а то насколько вся система готова к тому чтобы этот успех поддерживать но ну, представим себе в бизнесе что важно? Важны. Продажи важны. Продажи важны, но представим себе, что квалификация персонала, например, не высока, Или продажи высокие, а продукт некачественный. Из-за чего большое количество возвратов, жалоб, но сервисные службы, например, на двоечку работают. И они не успевают обрабатывать все, все что поступает к ним. Такой бизнес недолго протянет. Правильно? У бизнеса замечательный маркетинг, но плохой продукт. Или... Замечательный продукт, но очень плохой маркетинг, очень слабый на 2 балла, продукт на десятку, шикарный 12-й iPhone, но очень плохая реклама, очень плохой маркетинг, очень плохой сервис, очень квалифицированный персонал, но очень нелояльный, такое может быть, да, вот если мы измеряем лояльность персонала. Люди очень классные, но они неверны компании, они получив более интересное предложение уходят. Ну и так далее, и так далее. Какие мы будем мерить аспекты в вашей жизни? Что принципиально важно? Есть ли у вас какие-то гипотезы? Если в бизнесе мы измеряем продажи, маркетинг, лояльность персонала, квалификацию персонала и там, не знаю, сам продукт, который компания производит. Давайте я прям запишу там гипотетически продажи. Товар, который компания производит, маркетинг, который поддерживает эти продажи, квалификация персонала, лояльность персонала, ну, например, сервис, который компания осуществляет. И давайте представим себе, что у компании, например, товар ее очень качественный, лучше нет на рынке товар классный но э, маркетинг на двойку э, очень слабые маркетологи они не могут товар представить таким образом чтобы произвести впечатление на э, людей но зато продажи очень хорошее, такое может быть, потому что очень мощные продавцы. При этом лояльность очень низкая у этих продавцов. И там много летунов, они убегают при первой возможности. У них очень высокая квалификация, поэтому высокие продажи. Ну и наконец слабый сервис там на троечку, из-за чего постпродажное обслуживание в бизнесе страдает. Как вы думаете, долго ли такой бизнес протянет? Долго ли такой бизнес протянет? Что в бизнесе нужно делать? Естественно, нужно поднимать уровень маркетинга за счет чего привлекать новых сотрудников более квалифицированных и э обучать тех кто есть квалификация людей хорошая но лояльность низкая может быть она потому и низкая лояльность что у них квалификация высокая они на себя найдут спрос у любых конкурентов может быть снизить планку при наборе людей да такие то вещи нужно уронить для того чтобы сохранить баланс и подтягивать лояльность через корпоративные мероприятия через систему бонусов поддержки и так далее сервис слабый но кей сервис сервис перебросить на аутсорсинг взять компанию в которой хороший сервис и перебросить сервисное обслуживание туда. И может быть товарную линейку сделать чуть более доступной. И таким образом система, посмотрите, она стремится к тому, чтобы выровняться. Она становится более сбалансированной, менее э, диспропорциональной. но ну, не знаю, э, понятное дело, что сравнение с колесом здесь очень уместно. Давайте я перечерчу эту матрицу, а вы дадите свои гипотезы. Как вы думаете, какие, э, какие аспекты в жизни человека, измеряя, мы можем прийти к тому, чтобы уравновесить, сбалансировать, пишите ваши версии. Вот если в бизнесе это продажи, сервис, маркетинг, то в жизни человека, что принципиально важно, какие аспекты измеряются, какие параметры, ваши гипотезы. Можете писать по одному, по два, по три, хоть шесть. Здоровье, семья, финансы, бизнес, друзья, отдых, здоровье, дети, самореализация, уровень энергии, готовность к новому, семья, доход, личностный рост, яркость жизни, здоровье, друзья, отношения, карьера, бизнес, деньги, финансы, деньги, финансы. Так, семья, духовная сфера, угу. здоровье, статус, энергия, здоровье, семья, хобби, отношения, здоровье, карьера, финансы, ну, в общем, ну понятно, что моя матрица не, не взята из воздуха, она действительно взята из жизни и то, что вы называете супер правильно. Сейчас давайте распишем параметры и причем будьте готовы к тому, что записывая, нужно записывать именно в той последовательности, в которой буду записывать я. Почему? Сейчас объясню. Это не секрет и не загадка. Итак, что наверху, какие ваши гипотезы, чтобы, ну, чтобы вы из всего вышеозначенного поставили бы наверх, чтобы вы водрузили на эту елку новогоднюю? Любовь. Любовь, естественно. Но понятие любовь в данном случае мы используем не только в эротическом смысле, но и в более, более, широком, более широком контексте. По отношению к тем людям, которые вам близки, по отношению к которым вы говорите Люб, люблю, они меня любят, я их люблю. Это жены, мужья, дети, родители, ну или не жены, мужья, а ваши возлюбленные, которые, которые представляют вашу пару. Ну, понятное дело. Любовь. Прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик, я предлагаю вам оценить, насколько вы удовлетворены Этой сферы вашей жизни хотя бы на уровне выше среднего, ниже среднего. Больше пока мне не нужно. Выше среднего, ниже среднего. Напишите выше, ниже. А пока вы пишете, я, подчер... я опишу, что я имею в виду под удовлетворенностью. Удовлетворенность в смысле вас устраивает. Чем ближе к 10, тем больше устраивает, чем ближе к 0, тем меньше устраивает. Там где-то есть такая серединка. Вот скорее выше среднего или скорее ниже любовь, любовь и отношения с вашими родителями, детьми, вашими возлюбленными. А, при этом наличие возлюбленного вовсе не обязательно. Ну, это парадоксально, но если, например, вы сейчас не в отношениях, вы сейчас не в браке, но вы от этого не страдаете, вам зашибись, вам хорошо и все такое. Поэтому, а чего ж писать, что Бога гневить, ну вам правда, вам хорошо. Вот на этом этапе вам хорошо, вы не страдаете, не переживаете. Но может быть обратное. У вас есть партнер, и с точки зрения окружающих все у вас хорошо, но вы страдаете. Это не тот человек или не те отношения, ваши ожидания не оправдались, или ваши отношения зашли в тупик, или они не приносят былой радости, и вы... Он есть, но даже вы задумаетесь, что может быть было бы лучше, если бы его не было. Отношения с родителями детьми, но если у вас детей в настоящий момент нет и вы не страдаете, не переживаете, то окей, это просто пропускаете и оценивайте в совокупности все, все остальные аспекты. Выше, ниже среднего. Пока выше, ниже среднего. Точнее не пристреливайтесь. Выше, ниже среднего. Мне этого достаточно. Хорошо. Так, двигаем дальше. На противоположной оси, я подчеркиваю, именно на противоположной оси. Дружба, товарищество, партнерство. Ну, вот слово дружба, но у нас к слову дружба такое отношение, значит дружба, это что-то такое, прям дружба, дружба. Ну давайте немного опустим планочку. Дружба, товарищество, партнерство. Насколько вы удовлетворены этим аспектом вашей жизни? Выше среднего или ниже среднего? А я пока поясню, что я имею в виду. Ой, у меня куча друзей в соцсетях. Не считается не считается. Сами понимаете, большинство этих людей, вы даже не знаете, кто скрывается за этими никнеймами. Второе. У меня есть очень близкие друзья, и, и там близкий друг, сердечный друг, мы с ним очень близки, но он живет в другом городе, и мы с ним в основном по скайпу, по зуму общаемся. Очень редко видимся. Вы страдаете или вам хорошо? Ну, конечно, нам хотелось бы видеться чаще и так далее. Вы не можете поставить высокий балл, поскольку Удовлетворенность подразумевает не только наличие объекта, но и способность вашу возможность отправлять свои с ним отношения. Как в данном случае, вы можете сказать вот, вот, в аспекте любовь, у меня есть объект моей страстной любви, у меня такая любовь всепоглощающая, но она замужем за другим мужиком например, и он стоит между нами, она не может его бросить, потому что он старый, больной и очень богатый. И поэтому мы не, мы не, можем, с ней, мы не можем с ней в открытую продолжать наши отношения. И поэтому, блин, ну как же ты можешь ставить десятку? Да? Я люблю, я страстно люблю. У тебя нет возможности отправлять свою любовь. Точно так же и здесь, если друзья есть, но у вас нет возможности встречаться, видеться, общаться, то, конечно, высокие баллы вы не получите. Пожалуйста, выше или ниже среднего. Также верно и обратное, у меня есть куча там, возможностей встречаться с моими друзьями, но друзья так себе. Ну может же быть такое, что друзья в вашей жизни появились не от хорошей жизни, это был не ваш выбор. Просто вы живете в одном дворе или вы, просто вы работаете в одном офисе. И вы просто с этими людьми как-то по умолчанию планируете выходные, вечерами идете где-нибудь посидеть, вы отмечаете что-то на корпоративках. И вот, вот это мои друзья. Но если бы ты выбирал, ты бы выбрал этих друзей или выбрала бы этих подруг? Или все-таки предпочла бы других людей? Вот качество друзей. Uh, тоже важно. Выше, ниже среднего. Выше, ниже среднего. Выше, ниже среднего. Uh -huh. Yes. Очень важная, между прочим, ось. Очень важная ось. Почему две, две эти оси, они находятся в какой-то оппозиции друг к другу? А потому что в целом любовь и дружба находятся в оппозиции. Потому что в целом, и посмотрите на отношения ваших знакомых. Не было ли у вас такого, что... И, кстати, я читаю правым глазом, если я задаю какой-то вопрос, вы можете отвечать на него, я читаю ответ. Не было ли у вас такого, что, например, ваши друзья пытались, ваш, вот, допустим, вы влюбились в кого-то, да, и ваши друзья-подруги пытались каким-то образом критиковать, насмехаться над вашим выбором. Не было ли у вас такого, что ваш возлюбленный или возлюбленная, там, муж или жена, познакомившись с вашими друзьями, с которыми были знакомы до этого, изумились низкому качеству ваших друзей или подруг? Да, они такие дуры, как ты с ними вообще общаешься? Ой, эти друзья недостойны тебя, неужели ты не можешь найти кого-то подостойнее и так далее? Было такое? Они не хотят вам зла, это просто конкуренция за вас. это просто И дружба, и любовь претендуют на монополию. И она иногда принимает такие жесткие формы, иногда более мягкие, прикольно вроде бы. Да и ничего такого не хотела сказать, я просто пошутила. Поэтому тут оппозиция. Как их подружить, как их помирить, об этом речь позднее. Можно ли, возможно ли это, но об этом мы, об этом мы поговорим потом. Сейчас переходим к следующей оси. Ось работа. Работа и любая деятельность, которая приносит вам доход. Если вы не работаете, а, допустим, сдаете в аренду жилье, и на это живете, ну, предположим, в гарантии, то, окей, э, это ваша работа. Если вы предприниматель, вы владеете бизнесом, но э, не занимаетесь оперативным управлением, а просто так слегка контролируете, окей, это ваша работа. Так вот, сейчас оценивается не, э, не доход от этой работы, доход это отдельная категория, а оценивается собственная эта деятельность. Насколько эта деятельность... Вам приятно, насколько она вас развивает, насколько она открывает перед вами новые возможности, насколько она вам э, интересна и э, требует от вас э, тех э, дарований, которые, которыми вы наделены. В какой мере она удовлетворяет вас, собственно, деятельность. Я видал людей, которые получают очень хорошую зарплату, но сама работа не нравится. Видал людей, которые обожают свою работу, но, к сожалению, мало зарабатывают. Так вот, снова через пятерку проведу, такую засечку сделаю. Выше или ниже среднего? Сама работа. Я сейчас очень внимательно читаю чат. Пожалуйста, выше среднего или ниже среднего? Ваша удовлетворенность собственно той деятельностью, которая приносит вам доход. Пока, четкий, пока четкое число не нужно, просто выше, ниже среднего. Выше, ниже среднего. Мне на этом этапе пока будет достаточно. Угу. Вот. Это хороший сигнал. Очень важно понять аксиому бизнеса. Я могу управлять только тем, что я могу контролировать. Я могу контролировать только то, что я могу измерить. Я ввожу аппарат измерения в области жизни, которые не имеют единиц измерения. Например, любовь. Да? Там, или сам факт удовлетворенность. Да? Как можно измерить в баллах? Мы вводим баллы. Таким образом мы получаем доступ к возможности измерять неизмеримое и, соответственно, управлять тем, что мы в состоянии измерять. Да? Поэтому life management управление жизнью. Вот чем мы занимаемся с вами сегодня. Есть ли у вас гипотезы, что будет стоять вот здесь? Если тут любовь, а тут дружба, и они в определенной оппозиции, они как бы претендуют на ваше время, вашу энергию и друзья, и возлюбленные, и между ними может быть такое мирное состязание, за вас мирное соревнование, то есть у вас гипотезы, если с этого конца работа, то что с этого конца претендует на ваше время, энергию, иногда побеждая работу, но чаще все-таки ей уступая. Пожалуйста, какие есть гипотезы, какие есть версии? Молодцы, браво. Нет, конечно, не деньги. Конечно, не деньги и, конечно, не семья. Семья у нас вот здесь. Это хобби, увлечение, досуг. Но, кстати, если ваше хобби с семьей, вы проводите время, это ваше хобби, это, ваш, это такая форма досуга, которая вам приятна и вы, вы любите проводить время с семьей, придумывайте всякие штуки, окей, сюда попадает. Я, например, был потрясен, сегодня в самолете летел из э, Узбекистана и посмотрел фильм э, о э, Децле, Децл, Кирилл э, Талмацкий, вы, конечно, его знаете, и для меня был, ну, я был готов к той мысли, что он, э, там, не знаю, был наркоман одинокий волк и так далее, я был потрясен, узнав, что он очень был в трогательных отношениях со своим сыном, что он построил свой план дня таким образом, чтобы отвозить сына в школу, забирать его из школы лично, он брал его на концерты, с ним возился, это было, было абсолютное удивление для меня, я не ожидал такого. Так, хобби. Давайте про хобби поговорим. Что имеется в виду под хобби? Я понимаю, что ну, у нас наверняка, у многих из вас наверняка есть такая идея. Ну, хобби, там, не знаю, марки собирать, какие-нибудь, там, не знаю, какие-нибудь военные мундиры шить, там, коллекционировать что-нибудь. Возьмем шире, снизим планку требовательности, любые формы досуга, увлечений, которым вы занимаете свободное от работы время. Свободное от работы время. И мы будем измерять тоже удовлетворенность, степень удовлетворенности этим досугам. Ну, во-первых, на что, что влияет на степень вашей удовлетворенности? Время. Если вам остро не хватает, вы очень любите читать, но вы не, категорически не успеваете, потому что вы после работы еще читаете что-то, связанное с вашей работой, вам, у вас, вы выполняете какие-то обязанности, а почитать вам удается в отпуске, или по полчасика урывками, иногда, иногда вы страдаете, ну окей. Или вы живете в небольшом городе, но очень любите театр, и вы не бываете в, на спектаклях, вы не бываете в театре, иногда привезут антрепризу в ваш город, ну какой-то чепуховин, ну какой-то, знаете, на потребу публики какой-нибудь комедийку на троих разговорах, скатают где один это звезда второй величины остальные два актера у него на подхвате вообще неведомо кто а вы любите театр страст на нем читаете смотрите на видео но это не то вам нужен живой контакт и вы страдаете от этого конечно будет будет удовлетворенность низкая сколько вы этому можете уделять времени или времени вы уделять можете много но Сама форма досуга вас не устраивает. Ну, предположим, ваши друзья любят охоту и вас все время на охоту тащат, а вы охоту, ну, не любите. Но вы любите друзей и вы хотите с ними проводить время. Но сама охота не доставляет вам наслаждения. Или там рыбалка, положим. Или волейбол вам прилетает мечом все время в голову. И играете вы плохо. Ну, не кайф. Или там они в карточные игры играют. А вы просто, чтобы друзей поддержать этим занимаетесь. Или вы проводите время с семьей по многу. Потому что нет они дети там то-сё, они нуждаются в вас, вы там с ними гоняете футбол, то есть, Но на самом деле вы чувствуете, что вам недостает общения со, со сверстниками, с какими-то людьми своего пола. Многие женщины в этом положении, да, так много семья, так много семья забирает времени и энергии, что невозможно провести время с подругами куда-нибудь, съездить и так далее. Пожалуйста, по хобби, хобби, досуг, увлечения оцените выше среднего, ниже среднего. А если и есть хобби, Вот. А что если моя жена мой лучший друг? А что если мой лучший друг мой муж? А что если мое хобби это моя работа? А что если моя работа и есть мое хобби? А что если... А, а, что, а что если? Поясняю. Самая лучшая работа ⁇ это работа, которой вы как хобби занимались бы. Даже если вам за нее не платили пабам перед вами человек который являет собой ярчайший пример подобной деятельности я сейчас кайфую невероятно от того что у меня есть возможность выступать перед людьми обучать вас платно бесплатно неважно ну как важно конечно но я все равно это буду делать и я все равно буду делать это одинаково качественно ну качество не качество не знаю не мне оценивать но, в общем максимально хорошо настолько насколько только я могу я буду вкладываться в это дело я получаю наслаждение колоссальное я может может быть, когда развлекаюсь, я такого наслаждения получаю. Могу искать сказать, моя работа, моя хобби, дудки, э, отнюдь. Почему? Судите сами. Когда человек работает, он заинтересован в результате, в том числе материальном. Согласны? Чтобы этот результата достичь, он должен напрягаться. Если результат, к которому он стремится, не достигнут, ну, например, сделка провалилась, там проект не получил финансирование, картина не удалась, если он художник профессиональный, то он расстраивается, он теряет энергию, он огорчается. Или он занимается бизнесом и денег не смог заработать. Он огорчается. Работа – это холодный душ, это напряжение. Что такое хобби? Человек, занимаясь своим хобби, стремится к результату. Но, конечно, стремиться. Если я играю в гольф, я хочу выиграть. Но, если я не выигрываю, играя с друзьями в гольф, я получаю такой же кайф. Ну, может быть, был бы кайф больше, если бы я забил бы больше. Моя удовлетворенность была бы выше. Но, в целом, я играю не для того, чтобы ха -ха, победить. Я от этого... И, кстати, на гольфе я не зарабатываю, я трачу деньги. Но получаю я удовольствие в конечном итоге, и только удовольствие. Если я не получаю результат, мне все равно удовлетворяется, что я провел это время. Но у вас же такого не может быть, что вы полгода занимались бизнесом и ничего не заработали. Вы такие. Ну класс, зато ништяк хорошо провел время. Это же абсурд, это же бред. А в гольфе это совершенно естественная вещь. Вот если Джастин Роуз, профессиональный гольфист, это его работа, будет в течение года, ничего там не забьет, не выиграет и скажет, а классно, гольф так прикольно, его отвезут в Кащенко вообще, как только он приедет в Россию. Это немыслимо, в работе показатель результат. А в хобби неважный результат. Ты марки собираешь, кому какое дело, ты какую марку там собрал. Да, тебе красиво, тебя устраивает, зашибись. На, в хобби мы расслабляемся, наша нервная система отдыхает. Ее отпускает. Вдох, выдох. Холодный душ, теплая ванна. Понимаете? Хобби это теплая ванна. Где можно не беспокоиться о результате. Вот ты играешь там, не знаю, с друзьями в покер. Ну и пофиг даже там на какие-то денежки, на какие-то монетки. Ты стремишься к победе, но ты получаешь удовольствие, даже проигрывая все равно. Не так ли? Любовь и дружба. Холодный душ. Любовь это очень ответственные отношения. В любви ты осторожен, ты сосредоточен, ты понимаешь, дружба... Это теплая ванна. Ты можешь в дружбе быть каким угодно. Никто тебя не упрекнет. Тебе не нужно соответствовать ожиданиям. Тебе не нужно подтверждать какие-то ранее взятые на себя обязательства. В дружбе ты можешь быть какой угодно свиньей. И все тебе простят, потому что сами такие. Ты можешь там делиться своими проблемами, слабостями, глупостями. Ты можешь откровенно говорить о, о всем, что в любви, к сожалению, такое невозможно. Конечно, тут тоже спектр, понимаете. Зависит от характера отношений. Где-то вы должны на цыпочках а в отношениях быть ни в коем случае не проявив слабины. Где-то чуть шире этот спектр, чуть больше откровенности, чуть больше. Но тем не менее, в любви мы несем определенную ответственность. Я имею в виду здесь и отношения с нашим партнером по браку, и дети, и родители. Мы несем. Тут есть ответственность. А в дружбе ответственность, к сожалению, к счастью отсутствует в такой мере. И мы расслабляемся с близкими друзьями. Мы фу, выгружаем. да Ну и наконец, давайте возьмем еще две оси, которые находятся в определенном соотношении, и вы называли в определенных отношениях, на отношениях оппозиции. Вы называли, когда я просил, какие из гипотезы, вы называли. Сейчас хобби напишите, удовлетворенность. Мне хватает времени и характер моих хобби, увлечений. Я прям действительно отрываюсь, там расслабляюсь, очень получаю большое удовольствие. Это сообщает моей жизни определенный такой фон эмоциональный, дает положительный. Или все мне не хватает времени, и мне некогда этим заняться. Я хочу... Или вариант... Я не знаю, что я, я, блин, я отучился отдыхать, я разучился, правда, я не знаю, что я хочу. Я вот, ну вроде бы время есть, но как его использовать, как-то я бестолково все время куда-то оно девается. Поэтому выше-ниже, выше-ниже. Угу. Итак, что же за ось здесь? Что же за ось такая, состоящая из двух в оппозиции, находящихся друг к другу под осей, полуосей? Угу. Буль-буль-буль. Ес. Буль, буль. Угу. Yes. Вот с этой стороны. Благосостояние. Благосостояние. Что это за благосостояние? Что это такое? Человек, который выиграл миллион долларов в лотерею, приобрел ли он благосостояние? Конечно, нет. Благосостояние – это не данность, это не конкретные вот, зафиксированные две тачки хата, там, а это поток, это ваша способность сформировать, это, это поток, который удовлетворяет растущие потребности, которые вы, вот, собственно, создали. Он включает в себя и уже закрытые пункты, ну, например, там, транспорт, жилье, гардероб, так и незакрытые еще вещи, которые э, закрываются благодаря тому, что вы сформировали вот этот материальный поток, значит, денежный финансовый поток, который сегодня закроют и закроют завтра. Уровень вашего благосостояния точно также э, субъективен. И люди, которые зарабатывают в десятки раз больше вас, могут быть не удовлетворены, а вы можете при этом быть удовлетворены. Почему? Потому что сравниваете вы с эталоном, с эталоном своих ожиданий, своих потребностей. Тут особо нечего комментировать уровень вашего благосостояния, чем вы располагаете на сегодняшний день. Соотнесите это со своим возрастом, соотнесите это с вашим окружением, с тем местом, где вы живете, соотнесите это с вашими... Ожиданиями, с ожиданиями ваших близких, и скажите, уровень вашего благосостояния по вашим субъективным и очень приблизительным ощущениям, ну просто вот как на сердце, как на душе, он скорее выше среднего или ниже среднего. Ваши, Средние-то ваших ожиданий и потребностей, ваших, а не общества, или там средний, средний благососто... уровень благосостояния гражданина Латвии, например, если вы в Латвии. Нет-нет, ваша субъективная удовлетворенность. И я вижу, к сожалению, что побеждает, уверенно побеждает показатель ниже среднего. Ура! Аплодисменты! Браво! Ниже среднего чемпион. Благосостояние, с ним все понятно. Есть. Угу. Yes. Ну и наконец мы добрались до последнего пункта, но, братцы, скажу я вам, что этот пункт последним является в, при перечислении в нашей матрице, но отнюдь не последним по значению в жизни. В первой половине жизни лет до 60 это не очевидно, потом люди начинают это понимать, что же это за, что же это за ось в матрице, которой мы наконец-то... Все-таки подобрались. Это, вы правы абсолютно, здоровье. Но здоровье мы тоже э, поймем, будем понимать, более широко. Не просто уровень здоровья, там, диагноз и так далее, анализ. А э, общее, общее состояние, общий тонус, удовлетворенность своим телом. Ну и, конечно же, конечно же, составляющая является и собственно здоровье. Выше, ниже среднего, предложу вам поставить и по параметру здоровья. Да, совершенно верно. Здоровье, здоровье тонус, общее, общее состояние вашего тела. Выше, ниже среднего оцените, но учтите следующие вещи: во-первых, учите возраст свой. Ну, надо понимать, что в 50 невозможно чувствовать себя как в 20. Я помню, у меня был диалог интересный. Одна моя знакомая сказала, боже мой, вот мне исполнилось 50 сегодня, а я чувствую себя точно так же, как, как будто мне 20. Я говорю, Лен, просто прошло 30 лет, ты этого уже не помнишь, но если, но ты себя чувствуешь сейчас в 50, как в 20 с гриппом. Вот. Но если бы ты сейчас имела возможность нырнуть свои 20 обратно, ты бы почувствовал эту разницу. Конечно, она существенная, но... Учтите, что врожденные заболевания, наследственные, которые у вас есть, учтите общую экологию, учтите, как выглядят и насколько здоровы ваши сверстники. Да, соотнесите это все. И скажите, насколько вы удовлетворены своим состоянием здоровья, тонуса, состоянием своего тела выше или ниже среднего. Середины нет. Нет, ребята, не, не пройдет этот номер. Я знаю этот такой ловкий э, финт. Шулерский, шулерский фин такой, а у меня все середина, знаешь, типа не там, не там, я в домике, я не участвую, в, я воздержался в голосовании. Нет уж, хоть чуть-чуть, но выше среднего, или хоть чуть-чуть, но ниже среднего. Вы знаете, я вижу, что удовлетворенность состоянием здоровья, с, ну, не очень существенным, но все-таки с перевесом побеждает, и мне это очень, мне это очень нравится. Мне это очень нравится. Почему? Потому что здоровье э, определяет вашу энергию, а энергия определяет вашу способность любить. Не так ли? Вашу способность зарабатывать, вашу способность работать, вашу способность отдыхать и развлекаться, вашу способность дружить в конечном итоге. Не так ли? Если у вас энергия дефицитная, если вы испытываете боль, если вы все время вялые и э, единственное ваше стремление это отдохнуть, перевести дух, то понятное дело, что во всех об, остальных областях очень, очень сложно вам придется. Поэтому, конечно, здоровье последним является только потому, что, знаете, запоминается последнее. Я хотел на это обратить особое внимание. Что мне хочется сказать в связи со всем сказанным. Неправда ли работа и хобби находятся в оппозиции друг другу в том смысле, что когда человек трудоголик, то первое, что страдает, это его хобби, увлечения, развлечения. Он все свое время сжигает на работе. Но также верно, что человек, который увлечен чем-то, ну не знаю, там езде на мотике, ездой на мотике, коллекционированием, э, дельтапланеризмом или каким-то путешествиями, он становится не очень хорошим работником, потому что даже когда он находится на рабочем месте, мозг его, мысли его поглощены его хобби, его увлечением. Точно так же верно и в отношении вот этих осей. Когда у человека э, доминанта благосостояния, когда он вкалывает, чтобы заработать. Работать, но может быть у вас есть такой опыт в жизни первое на что вы плюете это здоровье вы не высыпаетесь вы стрессуете вы не даете себе восстановиться вы э, едите э, что побыстрее и попроще чтобы не терять времени когда вы вкалываете чтобы заработать вы кладете на алтарь здоровья в надежде что потом когда-нибудь вы Потом его подтянете, вы в него вложитесь, ну и так далее. И также известно следующее, когда перед человеком возникает доминанта здоровья, когда он осознает, что он тяжело и может быть неизлечимо болен, что его состояние не дает ему радоваться жизни, и он хочет вернуться в прежнее. Первое, что он говорит, возьмите все деньги, верните мне здоровье, верните мне энергию. Заберите у меня все, что у меня есть, я потом заработаю снова. Наверняка есть какие-то волшебные пилюли, какие-то чудесные доктора, какие-то технологии секретные, которые просто стоят много денег. Я готов заработать, я готов отдать все, я потом восстановлю. Он готов жертвовать благосостоянием. То есть благосостояние здоровья тоже находится в оппозиции. И для человека стоит... Человека иногда... К мысли о том, что баланс важнее достижений, приводит либо страшные потери, какой-то стресс колоссальный, либо, либо просто возраст. Но знаете, как говорят, э, мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один. Иногда человеку нужно объяснять эти вещи, даже когда он уже с убеленными сединами, как вчера был Андрей Суханов. Вот. Но его седины были убелены не возрастом, ему всего 20 с небольшим. 20 с небольшим, 20 с 20 примерно еще, 20 плюс. 17 плюс. 20, 20 с небольшим и небольшое это 17. Его сидины убелились, когда мы, его виски уберились сидинами, когда мы пытались наладить трансляцию для вас, к сожалению. К сожалению, неудачно, но, не знаю, мы приобрели определенный опыт. Так вот, понимание того, что баланс важнее достижений приходит... При приобретении определенного жизненного опыта. Могу сказать, что этот опыт я приобрел раньше, чем многие мои сверстники, к сожалению, и пришел к тому, что баланс является не только главной нашей заботой сохранения баланса, а и опорой при достижении высоких результатов. Опорой при достижении высоких результатов. Все вы знаете людей, которые вроде зарабатывают хорошие деньги, но их спускают по-черному. Или живу, или ведут такой образ жизни, при котором вообще непонятно, зачем они зарабатывают такие деньги. Ну и так далее. Когда там спортивные достижения высокие, а во всем остальном человек, человеку нечем похвалиться. И у него вся жизнь наперекосяк. Что хочу Андрей Суханова говорит, покажите. У меня есть такая мысль как-нибудь в кадр посадить, знаете, как, этого, как Митю Хрусталева. Как <смех> Митю Хрусталёва, который вроде бы не в кадре, но вроде, но и присутствует. В в не Его видно, да, все равно Андрей присутствует. Хотят видеть, мы будем держать интригу, сколько сможем. Что хочу сказать сразу, братцы. Вообще это придерживаю обычно, об этом не говорю, но сейчас скажу вам, потому что мы с вами в каких-то особых отношениях, и мне кажется, вы для этого уже созрели. Это будет неприятно, возможно, услышать, это, возможно, вас удивит, но призадумайтесь. Я сейчас разделю эту матрицу на две части и должен сказать, что для ощущения полноты жизни, счастья, гармонии, баланса и так далее, верхние оси существенно переоценены. Переоценены ожидания от того, что деньги сделают вас счастливее. Переоценены. Очень многие люди тратят избыточную энерги энергию на зарабатывание денег, связывают с отсутствием денег свою несчастливость совершенно напрасно. Они придают слишком большое значение этому аспекту. К сожалению, люди придают слишком большое значение, чрезмерное, работе как источнику счастья, гармонии и баланса. И, кстати, это не моя фантазия, это исследование Института Счастья, который находится в Копенгагене, Дания. Есть Институт Исследования Счастья, и они проводили соответствующие замеры. Переоценена любовь, к сожалению. Люди ждут что любовь будет с ними шествовать по жизни всегда, они будут испытывать это чувство, они бывают очень разочарованы, когда им кажется, что вот партнер по браку, они к нему не испытывают такой... Или этот партнер по браку не испытывает к ним такой страстной любви, постоянной любовь, сжигающей, я люблю тебя, я люблю тебя. И, или вот я люблю моих детей, блин, но они меня раздражают больше, чем, чем вызывают во мне нежность и умиление. И человек расстраивается, ему кажется, так не должно быть, все такое. Они не должно быть. Мы эти три параметра придаем им слишком большое значение. Так сложилось в нашей культуре. Так сложилось в нашей культуре, что у нас в какой-то момент значит, деньги встали во главу угла. Невозможно быть счастливым и так далее. Я сейчас не имею в виду, что все это не важно, этого не существует. Умножьте на ноль, вот занимайтесь вот этими вещами. Просто несколько, несколько переоценены несколько перед ценой, и вы, возможно, в жизни бывали периоды, когда вы были абсолютно счастливы и не могли похвастаться высокими доходами, и вы были счастливы, не имея объекта любви, или у вас были отношения, которые вы не могли сказать «люблю», ну просто у вас вам отлично было с этой девушкой или с этим парнем, но любовью это не назвать, и ничего, или, там, не знаю, у вас была работа, и вы были абсолютно довольны, а работа была самая простая. Вы где-то там подрабатывали просто ради денежки, и ничего такого. Так вот, к сожалению, как говорит нам Институт исследования счастья, недооценены для счастья вот эти нижние аспекты. Недооценены. Недооценено значение хобби, развлечений, в которых вы восстанавливаете свою жизненную энергию. В том числе для того, чтобы эффективно работать. Да и просто так, недооценены ваша возможность с друзьями посидеть, поиграть во что-то, ваша возможность, возможность почитать, ваша возможность, не знаю, сесть в лодку и грести куда-то в одиночестве или со своей семьей или друзьями, ваши баньки всякие, вот эти вот охоты, рыбалки, боулинги или просто праздное времяпрепровождение, такое блаженное ничего не делание. Это для счастья гораздо важнее, чем нам кажется. Мы все время в детстве и позднее, проходя всевозможные тренинги по успеху, по self-development, по повышению личной эффективности, мы все время в этих тренингах все время акцент на то, как уничтожить свободное время, как сделать так, чтобы занять каждое мгновение, как починить все. И вы знаете, я стал ловить себя на том, что я примерно тем же занимаюсь недавно. прям, Что я вот встаю и Тут же вставляю в уши, чтобы не потерять ни минуты драгоценного времени, пока мой мозг чисто восприимчив. Лучше вставить в уши наушники и поставить аудиокнигу, чтобы когда я буду чистить зубы, чтобы в это время я уже какую-то информацию записывал себе на подкорку. Я ставлю значит, этот агрегатор водородной воды, иду чистить зубы, значит, чищу зубы, умываюсь там холодной водой, то все за это время он готов. Я выпиваю воду, иду, нажимаю кнопку, пью кофе. Параллельно с тем, как я пью кофе, я уже вынимаю наушники, я открываю и читаю, что пришло в почте свежего, чтобы там ее раскидать туда-сюда параллельно там чего-то еще чего-то еще и потом так стоп это мои это мое прекрасное утро Почему я уже гружу себя на полную? У меня есть рабочее время. И, знаете, я вдруг осознал ценность того, чтобы с чашкой кофе сесть и смотреть, как по реке проплывают корабли. Я живу на, на, на набережной. Из окна видны проплывающие суда. Просто вот посидеть, повтыкать 10 минут. посмотреть, Просто созерцание такое блаженное. Да? Или бывают люди, которые там в баню приходят и пытаются что-то читать в бане. Там каждую секунду чем-то заниматься. Или там решать какие-то деловые вопросы. Нет братцы для счастья важно чтобы хобби было не напряженное время не занятое. но ну и наконец конечно вот дружба институт исследования счастья ставит на первое место зависимость счастья от ваших отношений с друзьями товарищами соседями с теми с кем вы пересекаетесь по работе характер отношений с ними для счастья на первом месте находится вы могли подумать что любовь или деньги или я счастлив в той деятельности, которой я занимаюсь. Я счастлив в моей работе, профессии. Да, но это не на первом месте. На первом месте это отношения с вашими соседями. Кстати, среди всех... Друзей, товарищей, партнеров, коллег, соседи на первом месте. Отношения с соседями играют первостепенную роль. И, кстати, в некоторых странах Европы, Европы, зная об этих исследованиях, стали специальные программы запускать, в ходе которых люди знакомятся с соседями, проводят вместе досуг, устраивают какие-то интересные штуки. А я почти уверен, что вы даже не знаете имен тех, с кем вы живете стенка в стенку, чей шум от кого вы слышите по утрам, вечерам за стенкой или там, через потолок пол. Правда же? Вот, Мальят балдец, Аниса, по утрам в тишине пьете кофе. Так, Аниса, это вы, вы та Аниса, которой я думаю или нет? С которой мы встречались недавно. Такое имя не слишком частое, не слишком распространенное, поэтому вдруг. Да нет, не должно быть. Не должно быть этого, ага. Так. Жизнь прекрасная, кайфует этого. Я. Да, если соседи твари, ну, вы знаете, если соседи твари, то посмотрите мультфильм «Крошка и енот». Возможно, они думают то же самое о вас. Если вы придете к этим тварям познакомиться с бутылочкой и, не знаю, там, пирогом домашнего изготовления, не исключено, что эти твари окажутся вполне себе улыбчивыми, симпатичными ребятами. Может быть и твари, не исключаю, но попытаться стоит. Но зато вы будете знать, кто эти твари и точно знаете, где они обитают, правильно? Угу. Вот, молодцы и соседями научились. Сосед оперный певец, капец, съезжайте, съезжайте, к черту, пока вас не свезли селком в психушку. Да, соседи. Но ну, не всем везет с соседями, я понимаю. Но между прочим, между прочим, сейчас вообще общий тренд в мире есть, есть районы, в которых живут люди с сходными интересами что нивелирует возможные конфликты из-за несовпадения интересов. Есть районы, где живут художники, писатели, артисты, музыканты. Они ведут преимущественно ночной образ жизни. По утрам они отсыпаются, а вечером куролесят долго и никому не мешают, потому что у всех такой образ жизни. Они могут коллаборировать между собой, устраивать какие-то сейшены, играть на музыкальных инструментах и никого это не парит, все нормально. Есть районы, где живут люди, которые там карьеристы, которые рано встают после пробежки, принимают контрастный душ в там в пол восьмого утра 8 уже выезжают на работу но и возвращаются с работы в шесть часов хотят провести время в тишине восстановиться побыть с детьми почитать и шум их бы раздражал мне рассказали что появились дома например в соединенных штатах есть в нью-йорке дома в которых живут люди в неравных браках ну например с большой разницей в возрасте или межрасовые браки когда они Общаются с другими людьми, например, это вызывает вопросы, как такой молодой у тебя такая жена престарелая, да, или там, ой, ты, значит, черный, как вот этот вот iPhone, а у тебя белая подружка, как-то это... Как-то это не очень-то. А вот эти люди, которые в, не, ну, как бы в неравных браках с точки зрения общественной, общественных стереотипов, они прекрасно сосуществуют в этом доме, дружат, х-класс. Их это объединяет. И, в общем, или там, допустим, рост, там, не знаю, очень высокая девушка и низкорослый парень. А, смешно на улицах. Но в этом доме они абсолютно себя комфортно чувствуют, так, такой паноптикум. Поэтому отношения с э, окружением очень важны, и если вы можете на это влиять, вы на это влияете. Но о том, как выйти на высокий уровень удовлетворенности, это вопрос следующий. У нас с вами таким образом появилась очень, братцы, интересная мишень. Обратите на это внимание. Вот у вас появилась очень своеобразная и очень необычная мишень. В каждой мишени вы должны попасть в десятку, которая находится в центре, не так ли? Так вот, в той мишени, которую я предлагаю вам целиться вашими дротиками, у вас 6 дротиков на руках, ваши дротики называются любовь, дружба, благосостояние, здоровье, работа, хобби, я предлагаю в этой мишени вам целиться по краям. Вы тем ближе к поеде, чем больше баллов вы набрали. А эти баллы это баллы, любовь, дружба, здоровья, работа, хобби. Ваша задача попасть в число выше среднего. И при этом, знаете, есть какая типовая ошибка у многих людей. Они делают то, в чем они преуспели, и когда они не чувствуют, в жизни. Нет в жизни счастья, говорят они. Вместо того, чтобы заняться теми областями, которые нуждаются в их внимании и энергии, они занимаются теми областями, в которых они преуспели. ну Например, человек научился хорошо зарабатывать деньги, преуспел в этом, но девушки, которые, эм, в которых, с которыми у него возникают отношения, не те. ну То есть, это алчные девицы, охотницы своего, своего рода, которые хотят получить... Эм, возможности в своей жизни, которые связаны с его уровнем дохода. Что он их катал на на яхтах, не знаю, там бизнес-классом возил в мировые столицы, вот, и они готовы ему отвечать на это нежностью. Но не личность его интересует их. И он это осознает это делает его несколько несчастным. Друзья, не, не близкие его сердцу люди, а те, которые помогают ему в бизнесе решать вопросы, он с ними проводит досуг, развлекает их и так далее. Но деньги он зарабатывает хорошо. Так вот, ощущение неудовлетворенности жизни от этого диссонанса: вот у него вот здесь ниже среднего, у него вот здесь ниже среднего, здесь ниже среднего, здесь выше среднего, здесь выше среднего, здесь ниже среднего, здесь выше среднего. Да? 3 на 3. А, так вот, вместо того, чтобы поднимать качество своего досуга, а, начать общаться со своими друзьями, как помните в фильме «Миллиардер», «Миллиарды» фильм назывался, да, с Машковым, а, и вместо того, чтобы найти... Ту женщину, которая по-настоящему будет тебе близка. Один мой друг-банкир познакомился с девушкой, которая ему нравилась. И в течение некоторого времени водил ее за нос, представляясь сотрудником банка. У него было в городе несколько квартир. У него дом загородный большой с прислугой охраной и целым гаражом машин. Но он приводил свою девушку в ну, такую среднюю городскую квартиру. Ну... Говоря, что он в ней живет, вот и он, и он работает в банке. Он действительно работал в банке его собственником и э, главой этого банка. То есть для того, чтобы не создать вот этого ненужного конфликта интересов. Так вот, вас вместо того, чтобы найти свою любовь, он что делает? Он начинает еще больше вкалывать, еще больше зарабатывать, для того, чтобы ну, здоровье еще больше качаться с тем чтобы стать счастливее, а ему нужно было своим дротиком, он своим дротиком все пытается к десятке, да, приблизиться, пульнуть вот сюда, вот в тех областях, в которых у него и так зашибись, а ему надо было здесь может быть даже ценой уменьшения результата, да, чуть больше времени уделить тем областям жизни, которые нуждаются в коррекции. Пожалуйста, напишите сейчас. Э от одной до трех областей вашей жизни, из перечисленного, в которых вам, которые нуждаются в ваших усилиях для того, чтобы их скорректировать. От одной до трех. Возможно, что-то одно вас беспокоит, возможно, два, возможно, три. Если четыре, вы не потянете. Ну, то есть, четыре вы не потянете. Я расскажу, как сделать так в марафоне, чтобы одним, двумя, тремя действиями зацепить сразу несколько. То есть, как бросить три дротика одновременно и повысить эти показатели. Чем закончилась история с банкиром? Он счастливо женат, пять детей, бегает марафоны. Вы его знаете под псевдонимом Бегущий Банкир. Это Андрей Анистрат, Бегущий Банкир. У него свой канал на YouTube называется Бегущий Банкир. В его Инстаграм профиле вы можете посмотреть, увидеть фотографии всех его детей, 5 или 6. Я сбиваюсь со счета. Его жена успешная телеведущая, сама по себе прекрасна и выглядит хорошо, и занята, и все. Ну, в смысле занята, востребована, как профессионал. Валя Хамайка, вы можете... Понаблюдать за тем, как они живут. Это мой давнишний друг. Когда мы с ним познакомились, ни у меня, ни у него не было семьи. Мы дружили, когда ни у него, ни у меня не было семьи. Представляете? Ну у него, правда, был ребенок от предыдущего брака. да? Там, по, после развода остался один или два. Тоже я теряюсь все время при таком количестве. У меня был ноль детей. Ну, вот, к счастью. Угу. Так, ну вот, братцы, вы сделали очень важную вещь. Вы сейчас осознали необходимость корректировать какие-то параметры. Я советую вам это зафиксировать сейчас. Прямо в вашем блокноте, в котором вы делали записи, зафиксируйте те области жизни от одной до трех, которые вы обозначили сейчас в чате. Угу. Вот так. Ну что, молодцы, вы проделали сегодня хорошую работу, хорошую подготовительную, но все-таки работу. И вы знаете, большинство людей живут на белом свете, вот этого не знают. Вы знаете, это уже серьезно. За то время, что мы с вами не увидимся, в ближайшие 23 часа. Пожалуйста, поддержите вот это в голове и попробуйте применить эту матрицу к тем людям, кого вы знаете. Одноклассник, однокурсник, ваша мама. Ну, ну, к детям бессмысленно, у детей тут еще все, благосостояние непонятно, это для взрослых людей только. Ваша мама, если она, например, мам, мама в разводе, папа ушел от нее, как она вот сейчас, ага, вот что у нее. Просто не говоря им и ни в коем случае не задавая вопросов, которые могли бы натолкнуть на идею существования этой матрицы. Попробуйте, мне очень важно, чтобы вы научились набрасывать эту матрицу на разных людей и быстренько понимать, какое у них соотношение показателей. Для чего? Для того, чтобы помогать себе в первую очередь и удерживать баланс, как об этом речь, собственно, на этом марафоне. На четвертом-пятом уроках мы очень далеко с вами зайдем в этой теме. Вы получите чек-листы, которые помогут вам использовать эту матрицу еще более качественно, еще более точно. Но только в том случае, если вы будете смотреть марафон онлайн. Вы поймаете этот момент, мы онлайн выдаем ссылку. Мне важно, чтобы вы были со мной на связи, чтобы вы делали под моим руководством под моим контролем выполняли задания и отвечали в чате. Это помогает мне. Мне проще работать с вами, мне проще с вами держать диалог. В конце марафона для тех, кто был онлайн все время, все пять дней, вчерашний тоже считается, и выполнил все домашние задания, начиная с сегодняшнего, вы получите два дополнительных урока в которых будет еще больше углублена тема. Но те, кто не сделает домашнее задание, не получат эти бонусные уроки. После завершения этого урока, минут через 10 зальется урок в личный кабинет. Зайдите, и вы можете выполнить домашнее задание прямо сейчас. Оно простое, оно будет продолжением того, что мы начали, поэтому вы с этим справитесь, я уверен. И за выполнение домашнего задания вы получите франки, рублики, дату греки, Получите денежки определенные и э, вчерашние бонусные рубли, вы уже об этом знаете из чата, Андрей Суханов вам об этом написал. Мы начислим вам за сегодняшнее задание, э, сист система начислит вам сразу 1500 рублей. Те, что причитались за вчерашнее домашнее задание, которого я не, не смог, естественно, по техническим причинам дать, так и сегодняшнее. Так что... После через 10 минут переходите прямо к выполнению домашнего задания, чтобы потом как-нибудь не забылось. Так, что вы скажете про сегодняшний день, про сегодняшний урок? Какие впечатления? Ну там, спасибо, благодарю, супер. Это, спасибо, это приятно. Но тема, согласитесь, очень такая стрёмная, неоднозначная. Поэтому мне было бы важнее, чтобы вы написали общее впечатление, было ли для вас это удивительно, или вы все это знал, но вот сейчас как-то систематизировал, или там был все там перевернулось ног на голову, например что-то осознал что там инсайт какой-то может быть поймали угу. спасибо ирина мы, мы продолжим